Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Начинаем нашу вечернюю растяжку после рабочего дня. Садимся на ягодицы, можно устроиться перед телевизором. И стопы выводим вперед, тянемся руками вверх-вниз. Уводим руки назад за ягодицы, разворачиваем колени вправо и задерживаем их здесь. Разворот в другую сторону, колени кладем в другую сторону. Держите центр. Наша задача слегка округлить поясницу и втянуть живот. Возвращаемся. Берем себе за пальцы ног. Подтягиваем голову коленем, втягиваем живот, тянемся поясницей назад. И теперь растянем икроножные мышцы. Возьмем себе под колено и попробуем выпрямить ногу. Слегка округляя спину, поменяем другая нога, тянемся. Можно до конца не выпрямлять колено, если чувствуете, что вам некомфортно под коленкой. И еще раз так же. Берем себе за стопу, выпрямляем ногу и стараемся теперь выпрямить спину, потянуться макушкой вверх. Живот все время подтянут. Другая нога также. Берем себе за стопу, тянемся, выпрямляем ногу в колени. Если не получается выпрямить ногу в колени, оставьте колено присогнутым. Возвращаем стопу на пол, скрещиваем обе ноги, собираем руки над головой и начинаем удлинять правый левый бок. Тянемся вверх локтем. Теперь нажимаем на один локоть, растягиваем трицепс, растягиваем бок чуть-чуть глубже. Другая рука поменяли, удерживаем положение. Теперь опускаем руки назад за ягодицы, выпрямляем ноги в коленях, раскрываем грудную клетку и вытягиваемся. Уводим ноги назад, садимся ягодицами на пятки. Расслабляем спину. Опускаемся на живот, выводим локти вперед, собираем лопатки, отводим слегка плечи назад. Поднимаемся на кисти, опускаем плечи, сводим лопатки к центру спины. Не выгибаем поясницу, акцент на центр спины. И разминаем шейный отдел. Поворот головы в одну сторону и в другую сторону. Не торопимся. Возвращаемся вниз. Возвращаемся. Ягодицами на пятки садимся. Расслабляем спину, тянемся. Переходим в колено-кистевой упор и начинаем растягивать поясницу. Кисти под плечами, колени под ягодицами на ширине таза. Округляем спину, тянемся поясницей вверх, выпрямляемся. Контролируйте поясницу, не выгибайте ее, контролируйте мышцы пресса. Опустимся на локти, головой потянемся к локтям, удержим это положение. И снова возвращаемся на кисти. Опускаем правое плечо в пол, вытягиваем руку. Опорную руку вытягиваем вперед, разворачиваем грудную клетку в пол. И меняем сторону. Кладем плечо на пол. Другую руку вытягиваем вперед, грудную клетку разворачиваем в пол. Голову можно развернуть на лоб. Возвращаемся. Поднимаем таз вверх. И Проходим под руками, садимся на ягодицы, берем себя под колени, опускаемся на спину, подтягиваем колени к животу, покачайтесь из стороны в сторону, почувствуйте, как расслабляется ваша поясница. Опускаем стопы на пол и выполняем упражнение плечевой мост, поднимаем ягодицы вверх, прокатываем поясницу по полу и возвращаемся вниз. Продолжаем также. Медленно вверх и вниз. Не торопитесь. Почувствуйте, как приятно растягивается спина, растягивается поясница. Теперь соберем обе стопы, раскроем колени, вытянемся руками за голову. поднимем голову, поднимаем пятки к ягодицам, захватываем наши лодыжки, тягиваем живот, опускаем поясницу в пол, чувствуем, как тянется внутренняя поверхность бедра, возвращаем стопу в пол, колени на ширине таза, раскачиваем колени вправо-влево. разворачиваем колени вправо задержали это положение влево почувствовали как у вас вытягивается весь бок косые мышцы поясница а теперь вытянитесь всем телом и почувствуйте как усталость ушла и у вас еще достаточно сил для того, чтобы замечательно провести выходные. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео. Я, Надежда Соколова, всегда рада вам помочь и всегда рада на них.